Приветствую подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я бы хотела поговорить с вами о зависти, об одном из семи смертных грехов, по крайней мере в христианской трактовке. Что же такое зависть? Зависть — это чувство, которое съедает тебя изнутри, вгоняет тебя в уныние. Еще один смертный грех заставляет тебя необоснованно проявлять агрессию к объекту твоей зависти и в каком-то смысле порождает в тебе лень. Зависть — это ошейник с шипами на твоей шее, который ты хочешь снять. Но не можешь. Это одно из самых мерзких чувств, которые ты можешь испытывать, но с которым ты еще можешь бороться. Из-за чего возникает зависть? В основном зависть возникает из-за того, что человек, которому ты завидуешь, достиг чего-то большего, чем ты, предположительно, в той же сфере, в той же области, в которой разбираешься, там, работаешь, в общем, которая тебе нравится и в которой ты хотел бы достичь таких же успехов, или даже больше. Обычно зависть возникает, когда человек, который завидует, не понимает совершенно, из-за чего... Тот человек, которому он как раз-таки завидует, получает какие-то блага, он более успешен, чем человек, который завидует, и думает, что это все незаслуженно и совсем не Конечно, иногда бывает незаслуженно и необосновано, например, там деньги или работа по блату, но мы эти примеры брать в расчет не будем, потому что все-таки в жизни они не так часто встречаются. Почему же мы. Завидую. А завидуем мы потому, что мы видим лишь верхушку айсберга, то есть плоды тех трудов, которые человек вложил во что-то. Смоделируем ситуацию. Человек, завидующий, только начинает работать в какой-то сфере деятельности, например, начинает делать кукол. А человек, которому он завидует, в этой сфере, допустим, уже несколько лет. И у него выработался какой-то навык уже, какие-то свои приемы работы, какое-то упрощение, всякие фишки. Я думаю, те люди, которые творят, меня должны понять правильно. Получается, что этот человек уже очень долгое время шел к тому уровню получению тех навыков, которыми он владеет сейчас. И, скорее всего, он не собирается останавливаться. Но ты не понимаешь, почему к нему такое внимание, почему, грубо говоря, ему все, а тебе ничего. И даже не думаешь о том, что он прикладывал какие-то особые усилия или создавал ситуации, которые помогали ему развиваться, там что-то получать, что он искал, что он знакомился с нужными людьми, что он отдавал деньги, допустим, за то, чтобы развить свой навык, чтобы стать лучше. То есть этот человек самосовершенствовался. А ты завидуешь ему потому, что совершенно не знаешь его истории, совершенно не понимаешь, как он этого добился. И ты должен заинтересоваться прошлым этого человека, ну, то есть что именно он делал, чтобы стать таким, как он есть сейчас. Я думаю, что такого краткого описания должно, в принципе, хватить. Так как же избавиться от этого ошейника, от зависти, которая тебя мучает, которая не дает тебе спокойно жить, угнетает тебя и просто вызывает какие-то негативные эмоции в тебе. Зависть может перерасти в восхищение, восхищение человеком, потому что это, в принципе, очень похожие чувства. Человек должен тебя просто вдохновить, то есть ты завидуешь человеку из-за того, что у него есть то, чего нет у тебя, но... Ты можешь это получить совершенно спокойно, потому что каждый из нас может достигнуть чего-то большего-большего, чем то, что мы имеем сейчас, стать лучше, умнее, развиться в конце концов. Но ведь это же дается не просто. Это дается путем упорных тренировок, в целом упорства, желания, ну и, собственно говоря, саморазвития. Это касается абсолютно всего: от умения работать руками до умения работать мозгами. Просто немногие это понимают, и лучший выход из ситуации, если вы ловите себя на мысли, что вы кому-то завидуете, что вы испытываете негатив, это проанализировать, почему вы испытываете негатив. И если негатив, который вы испытываете, как раз-таки является завистью, вам надо выдохнуть, понять, чего именно вы хотите. Может быть, немножко порыться в прошлом человека, которому вы завидуете, найти какие-то точки опоры, Которые, которые, в принципе, ему помогли. Прошлое не всегда может вам подсказать, как человек начал саморазвиваться и как он это делал. Поэтому просто подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы добиться половины, если уж не всего того, чего он добился. И в конце концов, может быть, даже как-то начать им восхищаться. Либо просто с ним не общаться, не заглядывать на его страницу, прорвать с ним все связи и вообще забыть о нем. Как вариант. Если вы кому-то завидуете, значит, либо еще не время, либо вы прикладываете слишком мало упорства для того, чтобы добиться того, чего вы хотите. И тогда, в конце концов, вы сможете снять свой ошейник зависти и просто выбросить его. Помните, что каждый из вас может достигнуть своей цели. Сколько бы времени на это не понадобилось, главное что-то делать и все-таки упорно к этому идти. Всем спасибо за просмотр. Верьте в себя. И всем пока! Здравствуй, мой недовольный кис. Кто мой хорошенький? Он не хочет со мной, да, Он не хочет со мной общаться. Кто такой маленький? Ты такой маленький, да ты такой маленький.